Thank you. Знакомились во время съемок видео. Это был очередной обзор. Привет, добро пожаловать на наш канал. Сегодня мы займемся обзором мультиварки фирмы Redmond. Модель называется RMC FM 27. Давайте посмотрим на базовую комплектацию. Одна ложка, на лопатка. Тарелка для приготовления на пару Мерная чаша Специальные щипцы, чтобы безопасно достать кастрюлю из мультиварки кабель питания, инструкция по эксплуатации И книга с рецептами Внутри мультиварки кастрюля с керамическим покрытием, которую рекомендуется во время приготовления доставать вот такими вот щипчиками. Кастрюля достаточно качественная. Вот, собственно, нагревательный элемент, который поднимается, если нужно что-нибудь поджарить. Здесь вот есть вот такой вот клапан, который предназначен для регуляции потока пара. А это съемный приемник для конденсата. Мультиварка обладает целым рядом программ, среди которых, например, есть жарка, выпечка, приготовление пиццы, йогурта, супов. И вдруг какая-то искра вспыхнула между нами. Наши отношения начали стремительно развиваться. Счастье длилось недолго. Зло вырвалось на свободу. Стали поступать сведения о маньяке, рыщущем по улицам города в поисках очередной жертвы. Я не решился ей сообщить. Но однажды... Я уже было опустил руки, но тут зазвонил телефон. Ты подобрался слишком близко, но ты не успел. Можешь забрать зверь. А что